Шанс, и ты звезда. Я хочу пригласить талантливую певицу, которая исполнит песню, автором которой является Геннадий Зачетный. Песня называется «Черное море». И на этой сцене Ангелина Зачетная. Встречаем! Жизнь, Точно горная речка течет Но я возвращаюсь Сюда только летом Берег морской Луны нежно ласкают Гарько прибрежная Песни поет Далее голубой Парус медленно тает И чайки беспечно Кальми волзаются в небо, а жизнь наша жизнь точно горная речка течет, но я возвращаюсь сюда только. Огни бери Oh, yeah. yeah.